Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является инвестиционным MLM-проектом. Основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда – это Денис Сологуб. Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем возможность зарабатывать людям, кормить свои семьи –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 В любое время. В сетевом маркетинге есть такая поговорка «Рот закрыл, и рабочее место убрано». Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному показать, рассказать о нашем фуде и э, показать, как работает наш маркетинг. И в итоге за это получить деньги на баланс для вывода. Для того, чтобы вы смогли, ребята, так работать, вам нужно, естественно, Обучаться. Что я хочу сказать по обучению? Ну, вы все, все прекрасно знаете, не первый день а, в интернете, а, что летом у нас а, до сентября месяца, а, ну, немножко yeah. затишье. Затишье в том, что ну, все, ез... все на дачах. Кто-то едет на море, кто-то едет в гости, кто-то кто едет по своим делам и так далее. И в сентябре месяца у нас, конечно, начнутся, начнется и обучение. Начнем и будет Денис, конечно, проводить еженедельно вебинары по ну, он ведет школу финансовой грамотности. Поэтому до сентября месяца, здесь уже осталось, господи, полтора месяца, так что подождем. А вебинары по маркетингу и какие-то полезности мы, конечно, с Леной все время вам даем. Все время отвечаем на все ваши вопросы. Итак, для того, чтобы стать нашим партнерам вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас в фонде довольно-таки простая. Единственное, что нужно подтвердить регистрацию через вашу почту, а почта должна быть рабочая, и Google или Яндекс, на другие письма, почты, просто письма не приходят. Что хочу сказать вам по поводу подтверждения. У нас в нашем фонде регистрация. И вывод денежных средств и перевод между партнерами внутренний подтверждается через вашу почту. Поэтому я еще раз сделаю акцент. Прежде чем регистрироваться и прописывать почту, проверьте ее несколько раз, чтобы не было такого, что вывод, а почта, на почту письма не приходит, письма, почта нерабочая. Итак, ребята, я хочу вам начать с того, что вы зарегистрировались и подтвердили свою регистрацию через почту. И первое, что нужно сделать, это, конечно, заполнить свой профиль. А для чего заполняется профиль? А профиль заполняется для того, чтобы вы, ваш спонсор и ваши... Партнеры, которые будут регистрироваться по вашим ссылкам, видели о том, что вы не фейк, а настоящий человек и есть даже с вами связь. Итак, первое, что установили свой аватар, это выбираете фотографию со своего компьютера. Как только сюда приходит код от фотографии, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». Итак, прописываете свой скайп, прописываете страничку ВК-профиль и прописываете свой телефон. Для чего? Я еще раз говорю, для того, чтобы ваш спонсор и ваши партнеры с вами как со спонсором и имели связь. Так как у нас на многих площадках есть реинвест именно какого-то стола первого или второго, у нас есть по броне спонсора, поэтому дружить нужно со своим спонсором. В этом разделе у нас есть нужно прописать свои кошельки. Вывод у нас денежных средств на Perfect Money и Payeer кошелек, а вот пополнение у нас подключена касса Pre, где вы можете пополнить с любой платежной системы, которая есть в интернете. Даже можно пополнить и с карточек Сбербанка. Итак. Какие есть у нас площадки? Это площадка Денежный рай. Это площадка, ребята, здесь что хочу сказать, миллионером вы не станете. Но деньги на каждый день вы сможете заработать. Есть такие площадки, две инвестиционные, это Вернее, две автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини» и автопрограмма «Энерго». Есть две инвестиционные площадки. Это сейфы, игра сейфа от World Money. И вторая – это инвестиции на бизнес, который находится на земле в городе Сочи и городе Адлере. Есть шесть MLM-площадок. Наши прекрасные, любимые эти площадки, которые нам дают даже пассивный доход. Итак, есть такая площадка «World Money». Здесь можно входить с одной тысячи и за один круг на этой площадке, кстати, у нас разработано более 18 стратегий, где вы можете выбрать любую стратегию и зарабатывать. За один круг вы зарабатываете здесь 86 тысяч и плюс за 20 тысяч у вас активируется крутая площадка «Golden Ring». Это первый выход у вас на площадку Golden Ring. Есть такая площадка ПД. Здесь можно входить со 100 рублей, но поверьте мне, что это за бизнес со 100 рублей. Обычно на эту площадку уходят сразу же на 4 стола. И за один круг вы здесь зарабатываете 3 800, и плюс за 1000 у вас активируется Первый стол на площадке World Money. Итак, есть такая площадка Golden Ring Mini. А здесь вы будете, работая здесь, это второй выход на нашу крутую площадку Golden Ring. Здесь вы будете постоянно крутиться и постоянно будете получать по 10 с половиной тысяч. С, и ваши партнеры, и ваши эм, реинвесты, реинвесты ваших партнеров будут идти за вами на площадку Golden Ring. Итак, наша самая любимая площадка Golden Ring, э, на которой э, э, заработок не ограничен. На этой площадке, ребята, он становится миллионерами. А, очень шикарно что хочу сказать настолько заработок великолепный с малым количеством партнером вы здесь будете зарабатывать огромные деньги. Итак, есть такая площадка клевер мини. Здесь можно входить с 300 рублей, и за один круг а это там два лепесточка, вы зарабатываете 18 750 рублей. И есть такая площадка «Клевер». Они идентичны и за вход только отличается. Здесь вход 3000. И за один круг, два лепесточка у вас, вы зарабатываете 187 500 рублей. Итак, здесь у нас есть закольцовка. Работая на площадке Golden Ring, вы будете получать пассивный доход постоянно по клевер мини и по площадке клевер на три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения. А вот когда вы перейдете на площадку Golden Ring, а здесь уже у вас будет идти пассивный доход по площадке World Money и по площадке «ПД». Вот такая уникальная закольцовка. Итак, в разделе Партнеры. Ваше будет отображаться, ваши все партнеры, до пятого уровня в глубину. И там же находится ваша реферальная ссылка. В разделе «Промо материалы» у вас есть у нас презентации по всем площадкам. И плюс есть картинки, плюс есть баннеры. Те, кто, ребята, пользуются рекламными площадками, вы можете скачать баннеры и пользоваться нашими баннерами. В разделе «Финансы» у вас отображается, сколько вы пополнили, сколько вы заработали, сколько вы и вывели. Также там есть вывод, перевод между партнерами и пополнение. Итак, начнем, разберем, конечно, площадку, Автоэнерго. Что я хочу сказать по этой площадке? Ребята, как вы видите, что здесь всего лишь 4 стола. 4 стола рабочих, но вы видите, что с трех столов у вас идут все равно деньги на вывод. А всего лишь один накопительный стол. И за один круг вы... Делаете 2 миллиона 400 тысяч. Это шикарная возможность а, заработать себе на квартиру. Ребята, не думайте, что это ну, очень дорого, что 30 тысяч вход, а, это дорого. Я просто вам сейчас могу сказать вот такую, вот такую вот возможность. Есть очень хорошая возможность зайти на эту площадку вообще бесплатно. Вообще не потратив своей ни одной копейки. Итак, если вы находите себе партнера, который готов зайти на 30 тысяч к вам в команду, вы добавляетесь к своему спонсору, звоните, и Денис, конечно, наш поможет вам в этом. Он активирует вам за 30 тысяч эту площадку, следом активируется ваш партнер, и вы с первого партнера сразу же получаете 30 тысяч на баланс для вывода. И сразу же возвращаете их Денису. Итак. А если те люди, у которых есть возможность а со своих зайти, то с первого партнера у вас возвращаются 30 тысяч на баланс для вывода. Итак, риск потерять свои 30 тысяч у вас нулевой. Сразу же с первого партнера вы, ребята, возвращаете свои 30 тысяч. Итак, приходит к вам второй партнер, у вас 30 тысяч идет в накопительный. Третий партнер 30 тысяч накопительный. Это 60 тысяч накапливается для автопокупки второго стола. Итак, первый партнер у вас закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. И у вас 40 тысяч на баланс для вывода. 20 идет вашему спонсору. Второй партнер закрыл свой первый стол и приходит становится на это место. 60 тысяч идет в накопительный. Она прибавляется к третьему партнеру, который тоже закрыл свой первый стол и приходит к вам становится на это место. И у вас сразу же с этих двух партнеров у вас идет автопокупка третьего стола за 120 тысяч. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит становится к вам на это. 120 идет в накопительный, второй тоже 120 идет в накопительный. У вас здесь на этой площадке только одна, единственная накопительный, единственный третий стол накопительный. Итак, у вас накопилось с трех партнеров сумма 360 тысяч. И у вас идет автоматическая покупка четвертого стола. А первый партнер закрывает свой накопительный стол и приходит, становится к вам на это место. И у вас, вам сразу же падает на баланс для вывода 200 тысяч. 40 тысяч идет вашему спонсору. А вот за 120 тысяч у вас идет реинвест этого третьего стола. Вы можете выставить реинвест под партнера. Вы можете под своего выставить под партнера первого уровня. Можно выставить под партнера второго уровня, так как если партнер второго уровня закроется вашим реинвестом, то у первого партнера он прилетит к своему спонсору, а ваш спонсор это, его, вернее, спонсор, это ваш партнер первого уровня. И ваш партнер прилетит к вам, станет на а, этот стол. Итак, второй партнер закрывает свой накопительный и приносит 360 тысяч в накопительный баланс. И третий партнер... Точно так же 360 идет в накопительный. И за 720 тысяч у вас активируется ваш стол зарплатный. Здесь полностью все ваша зарплата. Первый партнер закрыл свой четвертый, приходит, становится на это место. 720 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрывает свой э, четвертый стол. 720 на баланс для вывода. Третий партнер закрывает и приносит вам 720 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг 2 миллиона 400 тысяч. Пожалуйста, если вы можете купить на эти деньги даже квартиру, вы можете купить автомобиль, вы можете да, куда угодно, вы можете оплатить ипотеку. что-то. Потратить на свою мечту. Ребята, здесь реально можно заработать. Сейчас ведь, ну, самое же ценное, это а, что? Это жилье, это крыша над головой. И есть такая огромная возможность зайти даже бесплатно и заработать себе на квартиру. Но это только вот у нас. И только вот благодаря нашему админу, что он идет вам, нам, всем партнерам, на такие уступки. Да нигде нет такого вообще в проекте, чтобы так вот сказать, что админ вам активирует, а вы сразу же возвращаете. Да ни один админ этого не сделает, кроме нашего Дениса. Огромная ему благодарность вообще умница наш Денис, я его обожаю. Это Золотой человек, ребята, вы сами знаете, что прошла я в интернете, огонь, воду и медные трубы. Видела админов в э, море, но такого админа, как наш Денис, э, честно говорю, нет. Итак, площадка Golden Ring. Ну, все, наверное, вы знаете, это это моя любимая площадка. Я ее настолько люблю. Ребята, вход на эту площадку составляет 20 тысяч. Есть первый выход, это с площадки World Money вы можете попасть, если будете активно работать на той площадке. Есть выход второй с Golden Ring Mini, где вы сможете зайти через удвоитель 2000, но ну, а чтобы сократить количество партнеров, можно в два раза, можно сразу туда заходить с 4000. И вы второй выход, это на Golden Ring, это с Golden Ring мини. Ну и так, я вам сегодня просто расскажу, что вы активировали за 20000 именно эту площадку. Что я хочу сказать, ребята, у нас есть просто живые примеры о том, что у нас есть очень многие работают 10 тысяч сложились и купили себе один аккаунт и работают по одной реферальной ссылке вдвоем заработали поставили на вывод деньги пришли на платежную систему они разделили пополам по платежным системам и все и работают дальше поэтому здесь можно вариантов достаточно можно выбирать и вдвоем и втроем ну я расскажу вам, что вы активировали именно за 20 тысяч эту площадку. И на этой площадке, ребята, у нас здесь реинвест именно идет по броне спонсора. И именно маркетингом предусмотрен именно в этот стол. Не слева направо на свободные места, а именно в этот стол. Ну, а если здесь встает вот такой вопрос. Если вам выставляет бронь ваш спонсор, и, ребята, учтите, становит вам, например, своего партнера именно вот сюда, на это место, вы учтите, что две брони спонсор не может выставить со своего кабинета. Поэтому вы если он ставит вам сюда своего партнера, то ваш реинвест полетит слева направо на свободное место. <клых> Поэтому а вот на это место старайтесь поставить именно своего человека, а не человека, чтобы э -э -э, спонсора. Итак, вы активировали за 20 тысяч и пригласили первого партнера. Он у вас становится. А вот Прежде чем поставить сюда второго партнера, звоните своему спонсору. И ваш спонсор выставляет реинвест именно в ваше плечо. В ваш реинвест. А вот под второго вы выставляете бронь. И сюда может стать Это партнер первого партнера. Это может быть партнер второго партнера. Это не имеет никакого значения. А вот у первого вашего партнера... Реинвест вы выставляете, у него будет это реинвестное место. И вы выставляете ему сюда реинвест. Итак, 20 тысяч на баланс для вывода. Сколько? Раз, два, три, и у вас 20 тысяч вам вернулись на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнеры вам будут все время давать двойную выгоду. Они будут давать вам переход. Во второй блок за 40 тысяч. И плюс закрывать ваше реинвестное плечо. А под четвертого можно выставить бронь и поставить шестого. А у четвертого вашего партнера будет реинвестное место. И вы получите опять 20 тысяч. На баланс для вывода. Итак. Здесь приходит первый партнер. Закрывает свой первый блок. И приходит становится к вам на это. На второй а прежде чем поставить второго партнера, звоните своему спонсору, и бронь выставляет именно ваше плечо ваш спонсор. Третий поставить под второго третьего, у первого будет реинвестное место, и вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч приплюсовывается с реинвеста первого партнера, приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру, и у вас за 100 тысяч активируется третий блок. Это полностью ваш а, зарплатный стол. Вы будете работать и крутиться со своими партнерами, с реинвестами ваших партнеров, с вашими реинвестами. Именно только на этих двух столах. А это у вас полностью ваш стол выплат. Итак, под четвертого можно поставить бронь выставить шестого, у четвертого будет реинвестное место, и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. И приходит сюда на это место, становится первый партнер. У второго реинвест по броне спонсора, А сюда поставили третьего. А у первого будет реинвестное место. И 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 летят. 10 клонов на World Money по 1000 рублей. 1 клон за 5000 летит на четвертый стол на World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД. Это ваш э, денежный, денежный дождь именно по пассивному доходу. А сюда приходит четвертый партнер. 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности. По четвертого поставили шестого. Четвертого реинвеста. И опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности. Вы будете постоянно крутиться на этой площадке. И постоянно вы будете получать 80-100-100. 80-100-100. И так бесконечно. Скажите, ребята, где вы видели, что вы вот на, с, на, с двух местных, можно сказать, два стола семиместных. Мы закрываем сколько, ребята? Пятью партнерами. Правильно? Правильно. Семиместный стол закрыть пятью партнерами. И плюс еще получить такие выплаты. Шикарные. Ну, вот такой вот у нас денежный фонд. А, те ребята, которые а, еще думают, а, те, которые... А, Ищут именно очень хороший доход, ищут э, ту возможность, чтобы заработать на квартиру и купить себе машину, э, или же осуществить какую-то мечту свою, помочь своим детям. Ребята, приходите, э, зарабатывайте. Есть очень шикарная возможность. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.